По линии и мамы, и папы рождается много мальчиков, и только по одной девочке, им, а, им потом у девочки рождается только одна девочка, остальные мальчики, uh -huh. и так шесть поколений. Значит, в роду есть поток силы, а потока информации нет. Как выровнять? Он есть, но он очень очень специфический. То, что девочки рождаются, это говорит о том, что информация есть, но эта информация очень специфична, и раскроется она в определенный, определенный момент, в определенное время, когда носительница этого информационного потенциала, девочка, встретит действительно достойного мужчину, который будет равен ей по силе. То, что рождается много мужчин, это неплохо, это говорит о том, что эта линия крови достаточно ценна в этом мире, и этой линии крови нужно много энергии, им нужно много защитников, то есть ее надо защищать. Вот. Но у женщин такого рода, как правило, личная жизнь всегда достаточно сложна, то есть они все время выбирают себе не тех мужчин. А выбрав не тех мужчин, они либо имеют просто несчастную женскую судьбу, либо никак не могут родить детей. А если рожают детей, то именно вот в такой вот комбинации много мальчиков, одна девочка, да, которая опять по крови передается новой преемнице, что может быть хоть она от нормального мужчины родит. Вот такая вот комбинация, это говорит о том, что в вашем есть тайна, но эта тайна раскроется только тогда, когда произойдет правильное слияние вот этой вот носительницы тайны и достойного мужчины, который действительно, потенция энергии в нем будет такова, что он позволит этой тайне развиться, да, что она не канет в суе, он ей не просто площадку приготовит для раскрытия, но и энергетическая сила его крови и его рода будет необходимой и достаточной, чтобы весь этот пакет информации раскрылся. То есть сила матери и сила отца должны быть равны, иначе сила не раскроется, просто не раскроется. Что, вот насколько это важно, всегда выходить замуж за своих, за человека своего по касти, хотя бы по касти, не говоря уже ни к почему другому. А если по духу еще нашел человека своего, то есть если вы с ним рождены от сознания одного и того же божества, то это просто большое счастье. Это как раз называется две половинки.